Я приветствую вас на своем канале. Я все-таки решила зайти в игру, называется Golden Race, вот такая вот главная страничка. Регистрация здесь очень простая. Пишите здесь логин, логин. ваш e можно простой написать пароль я не робот и зарегистрироваться дело в том что вам э, на почту будет приходить письмо но ну, сейчас я покажу где это сначала я захожу к себе в аккаунт как видите в аккаунт чтобы зайти вы здесь напишите email, пароль я не робот и войти в аккаунт вот это вот мой аккаунт Здесь, когда вот заходите в настройки, вот видите, написано настройки, э, нужно сохранить реквизиты, то есть ваш пароль, ну там есть еще какие-то кошельки. А вот здесь вот э, надо обязательно активировать аккаунт. То есть вы нажимаете вот сюда, э, на вот такую же вот, как сказать, строчку, и вам на почту приходит. Э, Активация. Там вы, вы нажимаете тоже на строчечку. И вот здесь вот потом напишут, ва, напишут ваш аккаунт уже активирован. Все. Это самое главное. Я вам рассказала. Теперь пошли по меню. Значит, профиль. Как видите, профиль тут написано, кто меня пригласил, когда я пришла. И, и пополнила я сюда 50 рублей. Можно, конечно, работать, насколько я поняла, и без вложений, потому что дают один подарочный байк. И здесь же реферальная ссылка. Далее. Заработок. Вот купить мотобайк. Здесь система такая. Вот этот мотобайк нам дарят. Один. Для того, чтобы купить вот этот мотобайк, нам нужно, чтобы... Вот вот этого было две штуки. Чтобы купить за 40 рублей мотобайк, надо, чтобы было два триумфа. И я купила сегодня один за 10 рублей и два за 20 рублей. Теперь у меня два этих Два этих, и когда я наберу какую-то сумму, я куплю еще вот этот. Пока я сейчас, куп... я могу купить, то я сейчас пока не хочу вкладывать еще 40 рублей. Посмотрим, как он работает сам, сам по себе. Это игра. Да, игра. Вот сейчас покажу мои мотобай... мотобайки. Вот уже бежит денежка, вот у меня их 4 штуки, что я вам показывала. Это даренный, это купленный, это купленный, это купленный. Теперь доход в день у меня будет 58 копеек, в неделю 4 рубля. Но я посмотрю, может, я еще докуплю. Бонусы. Бонусы здесь различные. Давайте будем смотреть. Бонус. Перейдите. Типа, тут таблица уровней есть. То есть, если вы вложили вот до 100 рублей, то вам бонус будет от копейки до 5. Ну, здесь я сейчас не вижу баннера может потому что я только первый ну, только зашла потому что как видите сюда люди э, заходят и вот уже 5 числа уже получали бонусы так это бонус э, на счет для выплат основные бонусы будут на счет для покупок вот бонус насчет для покупок один. Бонус через 12 часов тоже на покупке. И бонус 6 часов, он тоже на покупке. К сожалению, баннера нет. О! Без баннера. Получить бонус. Хорошо, тогда надо получить остальные. А, это, это я получила копеечку вот сюда. Так как, почему у меня здесь 6 копеек? Потому что я сюда вносила 50 рублей, и дали мне 50 рублей и 50... и 5 копеек. Потом 5 копеек осталось, и сейчас еще 1 копейка добавила. Этот бонус тоже будем получать, если это получится. А это не получается. Вот так получила. А. Тут тут. Здесь пока не получается никуда. А что есть? Уже вроде получила. А так непонятно за какой бонус я получила а этот. Тоже пока еще нет. Получила только как-то э, странно получила. Ну, потому что только зашла, а потом будет по порядке. Операции. Пополнение. Пополнение здесь идет самое простое. Нажимаете Pair. Заходите в FIRE и пополняете сумму, которую вам надо. Как обычно, не надо никакие другие кошельки указывать напрямую через FIRE. Здесь есть обмен. При обмене, вот как хорошо. Можно с, руб, с рубля уже обменивать, при этом добавляется 5% бонуса. Обмен идет со счета выплат насчет покупок. Вот еще и по 5% бонусом. Так, то ну пока мне менять нечего. Здесь еще есть рефералка, реф-программа. Здесь тоже должна быть реферальная ссылка. Вот моя реферальная ссылка. Ну и на первой странице. И здесь будут ваши рефералы. Естественно, у меня пока нет. Что такое автореферал? Вы можете купить э, автореферал. На данный момент функцию активировали 26 человек. То есть купить на одну неделю 50 рублей и на месяц 150. Здесь можно на 7 активировать, на 7 и активировать на 30. Только здесь непонятно сколько. Надо заплатить. Ну, попробую я активировать на 7 дней. Да, недостаточно сред. Одна неделя 50 рублей. Ну ладно. На неделю все 50 рублей. Там хоть теперь понятно. Теперь здесь есть серфинг, ребята. Вот это очень хорошо, что есть сёрфинг. И я сегодня уже верхний прошла. Он был, по-моему, 9, 9 копеек или что-то такое. Не помню. Я не буду делать сейчас 30 секунд, ждать это долго. Но сёрфинг, вы знаете, как вы нажимаете сюда, открывается. Но ну, вообще-то давайте хотя бы чтобы посмотреть. Вот. Внизу идет таймер. Внизу таймер. Здесь, по идее, должен открыться... Uh, другой какой-то сайт Golden Race песни не позволяет установить соединение Ну, сейчас пока нету По окончании таймера Ну, давайте подождем Немножечко осталось Ага, Golden Race А там ну, что-то другое было ну вот, совсем чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нажимаете семерочку. Закрываете. И также проходите все остальное. Можете добавить свою ссылку сюда. И есть телеграм-чат. И выход. Я основное вам рассказала, хотите заходите, хотите нет. Еще вы можете разработать, просматривая другие мои ролики. Всего доброго.